Всем привет, сегодня я буду менять себе немножечко класс, сострел на более переду, но по сути это и остается стрелок. В этом видео я буду убивать культистов, буду убивать три башни и убью Рыброна несколько раз, потому что мне будут нужны с него крылья. В общем, для того, чтобы мне поменять немножечко класс персонажа, я буду призвать зимнюю ночь, или как это называется, морозная луна. В общем, мне нужен сантанка пулемет. И я сейчас его буду выбивать. Просто посмотрите в ускоренном режиме, как э, фармится вот, этот, вот, э, вот эти елочки, все это событие. Мне не нужно здесь никакой лут вообще, ни магическое оружие никакое. Поэтому я покажу просто дроп сантанка, что я действительно выбил, а не на 4 его. Кстати, я э, почитал комментарий под прошлым видосом и я понял, что по сути я дурак. Ведь я искал персонажа NPC, который которого нельзя найти. Я потратил кучу времени иск... ища его и даже не думался просто посмотреть вики. А оказывается нужно было построить всего лишь биом на поверхность и он бы сам пришел. Ну в общем ладно больше такого не повторю. Такой ошибки я запомню. Выполнен наконец-то пулемет. Теперь мы можем спокойненько убить культистов. Все, погнали. Ну не знаю. Что-то событие хуже не стало То есть его так же легко проходить Культист такой же изичный, вот как, как по мне То есть я проходил в обычном режиме Даже не в эксперте Терку с культистом э, В принципе он даже был, мне казалось, посложнее Сейчас, ну, ну реально Мастер мод это какая-то фигня Слишком просто Вот если пройти его без брони Вот это да Вот это будет сложно Без брони я не знаю Стоит, наверное, попробовать Но я не, ну, не уверен, что смогу пройти то есть это прям очень сложно. Так. Ну. Еще немножечко. И он сдохнет, да. Самое главное не путать и не вызывать дракончика вот этого. Вот эти вот э, его атаки. Последние типа фиолетовые сферы. Не знаю, что это такое. Очень сильно дамажит. Один раз. Первый сам попытку. Меня просто ваншотнул на 400 с лишним хп. Вот такая сфера. Очень неприятно было, когда у босса осталось там буквально тысяч тебя ваншоты. Ну ладно, мы уже справились с ним. Кстати, я не знаю, скульптиста вроде сейчас начала падать, начал падать какой-то питомец и вроде бы посох. Но я не уверен, я не буду фармить его. Солнечная башня. Теперь цель моя скрафтить себе новое стрелковое оружие. Для этого нужно выфармить башню вот эту Туманности. Вроде так она называется. Короче, суть очень простая, я просто бегаю, летаю и убиваю всех этих мобов То есть здесь на эту башню тактики никакой не нужно, потому что здесь самые слабые мобы Самые слабенькие, это вот в этой башне как раз Поэтому здесь я даже ни разу не умер, выформил полностью башню и ни разу не умер Вот Давайте просто посмотрим, а я в это время как раз расскажу вам очень такую интересную историю Смотрите, когда я только начал проходить Террарию, с самого начала, этот канал вы еще даже не видели, я придумывал разные штуки, типа сравнение классов там и прочую такую ерунду. Типа это тогда смотрели. В Террарии 1.4 все поменялось. Все классы, ребаланс случился, там магическое оружие тоже поменялось, новое оружие на призыватели. Может быть мне снятие видос, где я сравниваю классы, и в PvP, и просто против боссов Напишите, вот те, кто досмотрел до этого момента Как вам идея? Поснимайте мне сравнение классов Может быть какие-то прикольные Типа сеты сделать Сборки персонажей То есть какую-то интересную сборку с аксессуарами Потому что в мастер моде еще один слот для аксессуаров добавился Придумывать интересные сборки Потому что вариантов реально очень много сборок вот, Показывать, как они хороши против каких-то боссов в общем, проводить эксперименты. Не просто прохождение, а какие-то, ну, такие туториалы, что ли. Не знаю, летсплеи небольшие. Ну, у башни осталось совсем чуть-чуть хп. Давайте подождем, пока она закончится. И скрафтим, наконец-то, эту пушку в вихре. Или как она называется, не знаю. Ну, я с этими мобами не справлюсь. Я сдох, кстати. Пушку скрафтил. Очень мощное оружие. Мне очень нравится Суть вот этой следующей башни на призывателе очень простая Есть такие клетки звездные И они делятся То есть вы можете улететь в другой биом Не в биом башни Чтобы мобы не спавнились вообще И просто ждать пока эти клетки размножатся и уничтожать их Башня будет ломаться, а атаковать вас ничто не будет То есть урона вы вообще получать не будете Это изящное прохождение вот этой башни на призывателе Можете не благодарить, но, скорее всего, вы сами уже давно это поняли, то есть это очень простая, на самом деле, затея. А вот ломать саму башню, это уже посложнее, потому что здесь такая, ну, довольно непростые атаки у персонажей, и возникает проблема, меня ваншотят сразу какие-то атаки мощные, стрелковых вот этих мобов. В общем, да, с именно убийством башни есть проблемы. И башня мага последняя, я не стал показывать, как я ее нафарм, потому что рядом с домом я умирал там сотни раз, ну может быть не сотни, но посмотрите сколько гробов, просто это, это ужас. Башня тоже мага я закончил, но в принципе я даже крафтить ничего не буду, хотя нет, оружие можно скрафтить. И наконец-то реброн, тактика на реброна, никакой тактики нет, просто летаем и убиваем его, в принципе изичный босс, вообще ничего не нужно, я подряд убивал его раз наверное 18-20 может быть. Может быть, ну да, 20 раз примерно убивал Но потом мне надоело уже собирать лут И я начал собирать только мешочки Потому что мне сначала не падало ничего Кстати, выпала броня разраба какая-то И крылья Ну, не броня, а вот этот вот такой Объект для слота аксессуар ну, То есть одежда, которая одевается не как броня, как аксессуар Я не знаю просто, как сказать Украшение вот точно в общем, сейчас я покажу, как я нафармил мешочки. Ну, то есть я покажу несколько моментов убийства Реброна. В тот момент, когда мне выпала как раз броня и крылья Ратраба. Ну, потому что, чтобы не подумали, что я все начатерил. Потом мне уже стало лень собирать вот эти статуэтки, которые падают. Лень собирать э, питомца. И потом я просто перестал открывать сундуки. Ну, вот эти мешочки, потому что мне не хватало места в инвентаре. Я решил нафармить его. И потом открыть уже дома. Но, с одной стороны, я делаю ошибку, да? Потому что крылья могут выпасть в любой момент. Оформить, а ну, в принципе, его несложно убивать. Поэтому ошибки-то особо такой нет. И тем более это все я смогу потом продать. И спокойненько получить за это деньги. Правда, не знаю, зачем это уже нужно. Потому что последний босс остался. Это Мунлорд лорд Все. Так, ну, давайте я покажу этот полный бой без ускорения. Чтобы вы почувствовали, насколько он слабый, этот босс. Он ничего сделать не может вообще. Кстати, сейчас я перечарил все свои аксессуары полностью на атаку. У меня все-все-все на атаку и брони только 50. Просто чтобы вы понимали, что он уронит вот это, при том, что у меня еще брони только 50 единиц. По сути, этот босс вообще, ну, очень слабенький. А, наверное, вы скажете, он слабенький, потому что у тебя последнее оружие в игре. Ну, мне тоже так кажется, возможно, поэтому... Но, кстати, броня у меня грибная, то есть броня не последняя. Это лучшая броня на стрелка до версии 1.3. Есть, например, броня на воина, которая намного лучше грибной брони. Ну вот она, вот эта броня разрабов и крылья. Крылья, кстати, ерунда, я потестил уже. Крылья реброна, по сути, лучшие, кроме крыльев в солнечной вспышке. Ну, я за ними, в принципе, и охочусь. Давайте сейчас будем открывать эти сундучки. Ну, вот эти мешочки, посмотрим. Итак, естественно, я угадал. С первого нам выпали крылья и лук. То есть то, что нам не падало раз, наверное, 13, выпало уже с первой. Ну, да, всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.